Дорого и некомфортно. И у меня один наушник перестал работать, второй работал. Комфорт, недорого. Рекомендую ли я их для покупки? Нет. Всем привет! Вы на канале Двапманс, Ну или называйте так, как вам будет удобно. Ну а теперь чуть-чуть тоже затронем технику. У меня некоторые знакомые спрашивают, какие наушники лучше выбрать. У меня просто... Я пользовался огромным количеством ушей, то есть наушников покупал, mm -hmm. потому что я ищу комфорт, недорого, ну, что-то такое, да? Ну, как, в принципе, все. Ну, Никто да. не ищет дорого и некомфортно, все ищут комфортно и относительно недорого. И а, хотел, то есть я выделил для себя три типа наушников на данный момент, которые можно использовать в повседневной жизни, они комфортные. Ценовой сегмент будет от низкого, относительно низкого, от трех косарей и до 10 примерно. Косарей. Ну более подробно, но ну, сразу говорим это не. Да, не реклама и не iPhone а, наушники не AirPods. Да, да, да, да. это. это десятка, но не AirPods. Это Мы не рассматриваем Apple, просто, братский совет, просто братский сэт, грубо говоря, по братски. Покажу, что можно купить, если у вас относительно мало денег, среднее количество денег и есть деньги, чтобы комфортно себя чувствовать. Ну, в принципе, погнали. Итак. Как говорили ранее, рассмотрим три формата наушников. Не то что формата, а три ценовых сегмента. Мы не берем самые дешевые, потому что, ну, ну его нахуй, чем ху его знает. Берем от трех косарей. То есть там будет небольшой порог между ними. Первый наушник, наушники, это Sabat X12. Не знаю, про, не про, не помню. Три пары наушников мы заказывали на Алиэкспресс. Насчет Sabat, прикольные наушники, юзал их какое-то время. У них очень много вариаций именно расцветки. В данном случае это космос. Ну, мне такие нравятся. Это вкладыши, довольно-таки удобные для уха, но есть минус. Вот, а у них есть небольшой минус. С ними идет вот такая вот херотень, которого комфортно вставляется в уши. Это с одной стороны плюс, а с другой стороны с ней ты не поставишь зарядку. Если ты потеряешь, пизда рулю. Вот, но в целом они неплохие. По внешнему виду, по мне, довольно-таки сочненько. Цена их сейчас на Алике порядка 3,5 рублей. Вот, вторые наушники... Любимые Xiaomi, как говорится, True Wireless Air, по-моему, не первые, вторые, первые, первые, точно. А, это уже вкладыши, есть шумоподавление, прикольная тема, порядка, не, не помню, 4,5, по-моему, рублей стоит на AliExpress. А, в магазинах вашего города, наверное, будет около 6 рублей, комфортные, прикольные, беленькие, закос, естественно, под AirPods. А, в комплекте у всех идет зарядное устройство, у всех трех устройств Type-C. Ну и чуть более дорогой сегмент. А, наушники уже Huawei, а, у них уже идет более сильный закос под Apple, но охеренно удобный чехол, охеренно комфортные наушники, они в трех видах, красный, белый и черный. И очень-очень удобно сидят в ушах. А, комплект такого стоит порядка 9500 рублей, как попадете на акцию. а И самый главный плюс, у них есть формат беспроводной зарядки, то есть поставил, зарядил, охуенненько. Духать Вячеславыч, Духать Вячеславыч. Ну, более детально рассказали все. Вот, давайте так в целом по по приколюхам. Типа, что там? Ты, ты, как... ты, ты начал с самых дорогих. Давай-ка с самых. А, дорогих. не потому что... понятно, что они самые а, сладкие, так. самые хорошие. Нет, давай вот с этих вот, которые. Сабат uh, X12. X12. Uh, как и говорил, как и говорил, говорили ранее мои руки. Заказывали мы все это стали экспресс. Да, yeah, естественно. Вот. Попадали что-то на акции, что-то не на акции. Вот тут даже у меня скол есть небольшой, слушай. Ну ты Эти... сам не бы сделал этот скол? Нет, конечно, китаец сделал. Да? Чихнул, даже коронавирус. И сразу разъедает. И пошла. просто разъедает, слюна попала и разъедает. Чих, вот. БРБ, красавчик. Офигенные наушники, есть очень много цветов. Я выбрал цвет космоса. Юзал их, наверное... Сколько? По времени. Ой, блин, да слушай, больше полугода точно я их юзал. Долго ходил. Классные, крутые. Офигенная музыка. Очень круто с них слушать музыку. Звук охуенный. Минус какой я нашел у них. У них коннектом является не кейс, у них коннектом является каждое ухо. А, то есть. Я понял, понял. И я сталкивался с такой проблемой, что у меня очень часто пропадали. А, то есть у меня один наушник перестал работать, второй работал. И мне приходилось. А, пришел, да, и мне да? приходилось. Вот ты мне помогал, помнишь, тогда да, сбрасывать, настройки. сбрасывать настройки, подключать, и так и делал несколько раз в месяц, вот дискомфорт. Если вдруг у вас такое случается с наушниками, да, с Bluetooth. если у вас есть такая проблема, пожалуйста, напишите мне в комментарии, мы с радостью подскажем, где можно посмотреть, это наипростейшее решение, поэтому ждем от вас какой-нибудь обратной связи. Да. Если не нужно, просто поставьте плюс к этому видео, лайк, и мы будем довольны. А, минус какой еще заметил? А, диалог. Когда ты по ним разговариваешь, они ну прям такое себе, как будто ты говоришь. ты слышишь, собеседника? И тебя собеседник плохо слышит. И тебя плохо слышит. Я слышу собеседника хорошо, но иногда с прерывами. Меня собеседник слышит так, как будто трубу засунули в жопе, а я нахожусь в центре этой жопы и вещаю через жопы и трубу. Люди! Понял? Да, самое лучшее качество, разве нет? Ага. А, подскажи мне, пожалуйста, вот если их в спортзале использовать, нормально? Да. То есть прям вообще нормально. Прикольно. Нет, комфортно. Без, без вот этих вот вот этих резинок... нет, нет, нет, без, вот без, без этих ставочек. Просто нет. I got this on camera. Если вы ищете что-то компа компактное... И недорогое, а это стоит около 3-3,5 косарей, помпакции за 3. Не Поп -поп. знаю, сказал ли он эту информацию или нет, а я обратил внимание, что у этих наушников именно стиль переключения, механическая кнопка, не сенсорная. Скажи по зарядке, сколько играют сами наушники от одного полного заряда и сколько циклов зарядки они поддерживают в кейсе. Смотри, цикл, циклов зарядки у них 4 здесь. То есть 4 до... раза можно зарядить с нуля до 100? Что, да. Что отличает их от предупреждений? Следующих наших наушников, которые более дорогого сегмента, что и выделились, я всегда знал, когда у меня зарядка, когда у меня здесь четыре здесь ну, типа индикатора. Mm -hmm. индикатора, когда сходилось до одного, я такой, они мне говорили, братан, братан, я умираю, братан, еды, зарядочки, электричество бы чуть-чуточку, я их заряжал, я тебе покушать принёс. А Давай. сами они играют по времени, сколько вот зарядил, воткнул и сколько они играют до разрядки, плюс-минус? Четыре-пять часов, тоже. по плюсам по минусам, минус. Вот этих херовин, которые можно проебать. Мне через какое-то время дискомфорт в, уши, в ушах начали доставлять. На по, раковины, да, да, раковины да. давят. Может, у кого-то так не будет, но я решил из-за этого mm -hmm. поменять. И, в принципе, в принципе... А, ну то, что я собеседник плохо слышит. В принципе, больше таких прям пиздец, что мне мешало. Нет. Блять, не болит. Вторые уши это у нас... Все. Да, True Получается, это первое поколение, не второе. Второе поколение, они больше закладывают. Короче. А по поводу их... Они, у них кейс чуть более громоздкий. У них уже один индикатор. То есть здесь 100% горит, 50% мигает. А когда меньше 50%, он орёт. Нет, нет. По поводу зарядки примерно час... Около часа они заряжаются. Да, около... Примерно вот час. Хватает... Ну, мне хватало их на часа 3-4. Тебе на сколько? У тебя же такие же. Точнее, ну как такие же. Это твои. Это мои, да, как мои Мои лежат в сумке. Ебать ты смешной. Ну, сколько тебе не хватает? Блин, я не такой прям уж дикий меломан, что прям постоянно слушать везде музыку. не я не часто слушаю. Я слушаю музыку там до работы и с работы. все больше Я думаю, им не пользуюсь и тому подобное. Мне хватает на ну, неделю Представляет, что я до работы еду Минут 20-30 И с минут 20 то есть час в день я слушаю По поводу форм-фактора Затычки более комфортные В вышах с одной стороны Но более громоздкие, чем Airpods Но у них есть приколюха активного шумоподавления Ну, как-то шумоподавление работает Такой типа с горем пополам, с палкой в руке 50 потому что... 50, 50 да Но а, Не рекомендую с ними ходить в спортзал когда ты, допустим, делаешь тот же самый жим со штангой, когда я ложусь, у меня они начинают выпадать. Может быть, это фон фактор именно моих ушей, но у меня... твоих ушей, у меня такая же хуйня. Ну, видишь, у Я, допустим, если вы, допустим, в капюшоне ходите или в шарфе, стоит вам, не дай бог, зацепить хотя бы краешек наушника, Все, он говорит, все, братан, я полетел на... Да, и вот для зала я бы их не рекомендовал, я бы их рекомендовал для чего-то спокойного. Допустим маршрутки вы едете воткнули когда Сам вас Чтобы да, вас крещер. никто не толкнул да, да чтобы что что вас не подтолкнул потому что они сука выпадают и выпадают блядь, неожиданно как мрази. если ты хочешь купить эти наушники кубисабот но это не точно а, про сабот сказали у них идет механическая mm -hmm. кнопка тут идет сенсорная панель у этих наушников нет переключения треков тут только один правый наушник mm -hmm. пауза плей mm -hmm. ответ на звонок сброс звонка а левый это вызов голосового ассистента ну такой тупой бля если mm -hmm. уж Рассматривайте вакуумки, и нужны, если рассмотреть чуть-чуть провода, допустим, хотя вот эти, которые сидят, рекомендуют джибелевские, не помню, мне были прикольные, охуенный джибелевские, отличный звук, редко, когда выпадали, гонял с ними в спортзал, бегал, то есть вообще отлично. По поводу того, чтобы поговорить по телефону, чуть лучше тебя слышит собеседник, но тоже, тоже говно. Эй, по вкусу совсем на дерьмо не похоже, Чиз. зато похоже на говно. говно. Что так такое несешь? Да, на самом деле. Объективно. Вот, а приколюха, они, типа, вот так вот могут ставиться. Ну, такое себе. Вот. То есть это, как бы, не, никакой не бонус, это, блять, просто форм-фактор да. у них такой. А, мы, и еще мы часто говорим слово форм-фактор, не зря мы его сегодня читали. Не знаем, что он значит, но... Ну, я же форм-фактор часто говорил. Да, раз пять уже сказали. Серьезно? Я сразу три сказал, и вот ты не. уже пятый раз сказал. Так вот, у всех наушников Type-C вход, бла-бла-бла, и как же по-другому в наше время. Подытожим. Что по минусам? Неудобно сидят в ушах выпадают Собеседник тебя слышит очень плохо. Фиг нормально, следишь. Заряд батареи громоздкий. Что по плюсам? Хороший звук. Базара Zero. В общем, рекомендую ли я их для покупки? Нет. Мальчик, мальчик иди в жопу отсюда! И последний модель. И последние наушники. Это Huawei uh, FreeBuds FreeBud 3. Третье yeah. поколение. На самом деле, купил их недавно. Буквально пользуюсь, наверное, дня 4-5. Купил их рандомно. Просто увидел... На сайте и думаю, а почему бы не заказать? Данил, ты что, крейзи? И как-то одним вечером, вместо того, чтобы смотреть я заказал себе эти уши. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Купил я их со скидкой за 8700, примерно. Так они в среднем стоят. 9 500, 10 990, ну вот так вот скажите. Я знаю, как довести евреев до ручки. Вот, кстати, по белым. А, еще плюс. Последний. Забыл, забыл, забыл сказать. У них коннектором является кейс. У вас наушники не дисконнекции, как Да, в как отличие Саба. от сабата. сабата да, не не каждое Не каждый ухо, а, а именно кейс. Так же, как и в этих выступает кейс. Кейс. Материться можно, нет? Можно. Вообще, в целом. Вот офигенный. Серьезно, очень крутые наушники. Они... Очень круто лежат в руке. Они в форме такой таблеточки, небольшие, в кармане не выпирать, максимально комфортные. У них есть форма беспроводной зарядки. То есть, как бы, грубо говоря, если у вас есть телефон с регрессивной зарядкой, то есть, перевернули телефон, телефон, поставили наушники, они заряжаются. Это офигенно удобно в поездке и прочее, Я прочее. Я думаю, что заряда в них тоже нормально хватает. Конечно, конечно, конечно. Я их еще не заряжал, кстати говоря. Я не так, ну, относительно сейчас не часто слушаю музыку. По поводу формы. Закос под AirPods, но это тот момент, когда... Бля, да. Ну, прям да. Понимаешь, они... Во-первых, они пиздец какие легкие. Во-вторых, они ебать как лежат в ушах. Oh yeah. Через какое-то... Когда я их только первый раз надел, я их надел, иду и так думаю, бля, у меня наушник в ушах. У меня наушник в ушах. И буквально я на 3 секунды что-то отвлекся, и все нахуй я забыл про них. Они очень круто лежат в ушах, максимально комфортные. Просто офигеть. По звуку. Шикарный звук. То есть, как бы для незатычка. Прослушивания да. треков. Ну, не затычки, а, то есть у них очень круто. А, несмотря потому... на то, что они вкладывают, Да. У хороший. них офигенные И... басы. Вот. Шумоподавление. Оно не худо бедно, оно адаптировано здесь. То есть у него прикол шумоподавления заключается в том, что когда вы заходите помещение, она становится другим. Когда вы идете на улицу, она становится другим. И вот Дмитрий недавно я, пробовал, да. чуть юзал наушники, он посоветовал такую тему, если вы все же купите. Когда вы ходите на улицу, вы включаете шумоподавление. Для этого нужно, кстати, скачать специальную программу, если у вас не Huawei телефон. Ну, там будет находиться. Да, на киркод будет в упаковке. И получается, вы когда включаете шумоподавление, вы просто поворачиваете туда-сюда наушники, чтобы она охватила Головы весь Голова покрутились стороны в сторону, чтобы как можно больше охватываться. Mm -hmm. И, чувствую, и, то есть, и вы почувствуете как и, и вот говорю, отличный плюс Идете в магазин, звук поменял Идете по торговому центру, звук другой Идете по улице, звук другой То есть меняется Минусов у него у них не так уж и много У меня не вовый телефон, может быть поэтому они у меня есть Звук, шикарный звук Но если ты идешь на улице ты слышишь все по факту по громкости. Okay. Отличная громкость, но я все равно слышу все. Чуть-чуть давит на уши, но... Но это же как можно использовать, даже, знаешь, типа, как безопасность. Только это получается. безопасно. То, типа, что если машина сигналит, и ты uh -huh. в вакуумках, ну, большинство людей, я обратил внимание, особенно, сука, в маршрутках, любит слушать на максимум. О, oh, и... вот это вот и... не люблю. ну это неприятно, ребят. Вы не уважаете окружающих себя, и не уважаете и себя. свой слух тоже. Uh -huh. Получается, тут каким образом? Машина едет, сигналит, ты не пугаешься, но ты ее слышишь. Uh -huh. Раз, посмотрел, отошел, жив, значит, хорошо. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Если у вас наушники, точнее телефон именно этой фирмы, там будет плюха. Ну, то есть, во-первых, у них звук будет более четким, хотя они и так шикарны, И, возможно, краски при разговоре здесь будет что-то другое. Но рекомендую ли эти наушники? Да. Они охуенные, если у вас есть, грубо говоря, один из кусков. Но поверьте, вы потратите один из кусков один раз и будете в комфорте, если вы не рукожоп В приложении там большое количество настроек просто колоссальное да. Все эти рыч рычажки можете подкрутить индивидуально под себя И будете слышать, но вот так как вам комфортно И в приложении еще, кстати, у них не переключается музыка Но если ты зайдешь в приложение, там можно настроить переключение музыки Ой, вот, допустим, это, кстати, я настроил... очень комфортно, у очень у комфортно. Меня, ну, Я переключаю музыку на часах в основном угу. То есть как бы здесь плеер Я, получается, я налево поставил типа шумодав два раза нажимаешь мода. здесь нажимаешь два раза пауза, потому что мне это комфортнее. Но вы можете настроить по тебе, может хоть убрать это. Так вот, по минусам. Получается, по факту, минус два на данный момент. Это я слышу, а нет, сколько? Да, два. Я слышу улицу, и я слышу плохо при разговоре. Ну, и третий минус, это цена единственное, что. Ну, кусается. Ну, кусается. Ну, согласись, ну, блядь, ну, кусается, типа. Типа, если, вот, если бы они были бы шесть тысяч, ты бы купила намного раньше. Ты бы обратил у них внимание. Безусловно. Него, Просто это не тот немного ценовой сегмент, в основном люди, когда говорят, наушники 10 тысяч, все-таки сразу. Так что давай, пиздуй отсюда. <свист> когда ветер дует, он как-то проходит, как будто так разрезает и сквозь тебя, то есть у тебя нет задувания в ушах, ты слышишь так же музыку, все так же слышишь, а ветер, как будто вот ощущение, как будто он так мимо тебя проходит, да, понял? -то Но то есть рекомендовал бы я такие наушники, если есть деньги, определенно да. Но опять же, ребят, это наше мнение. Оно субъективно. Мы не в использовании. Блогеры. Мы не разбираем все это по деталях. Мы говорим наши впечатления от использования данных наушников. Слушать ли нас и принимать этого внимания решать только и только вам. Так вот. Пишите, мы будем рады любой обратной связи. А также ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Мы выпускаем видео довольно часто. Плюс то, что вы видите на этом экране, это наш стрим. Тут крутится прикольная музыка. Ссылочку на нее мы тоже оставим в описании. Там будет сам стрим. Заходите, слушайте, экран разворачивайте. Тем прикольная, музыка приятная и кайфовая. Всем пока. Пока, народ.